Привет! В этом видео я хочу углубиться в тему маркетинга услуг и раскрыть одну особенность услуги, на которой очень любят играть маркетологи. И иногда это могут быть такие очень грубые манипуляции. Я покажу, как работает этот механизм и понимание этого процесса позволит более осознанно подходить к принятию решения о покупке и отдавать предпочтение тем или иным услугам. То есть видео будет полезно всем, и маркетологам, и не только. Итак, поехали! Давайте сначала разберемся, что такое услуга с точки зрения маркетинга. Услуга – это некое действие совершенное физическим либо юридическим лицом в отношении другого лица, в результате которого не создается новый материально-вещественный продукт. То есть, проще говоря, услуга это некий процесс, и отсюда очевидно, что услуга нематериальна. Вот из этой ее особенности будет исходить такая вот характеристика, которую мы дальше будем рассматривать, что качество услуги можно оценить только после того, как вам ее оказали. Это может звучать очень просто, но вот эту особенность очень сильно недооценивают. Проще говоря, пока вы не пройдете весь процесс оказания услуги, вы не можете знать, каким в итоге будет конечный результат. Вот пока, допустим, мастер в салоне красоты не закончит свою работу, вы не можете знать, каким будет стрижка или как каким будет результат той или иной процедуры. Пока вы не пройдете весь курс лечения, вы не можете знать, как это отразится на вашем здоровье и какой будет конечный результат. Пока вы не пройдете весь курс обучения, вы не можете знать, какие знания и навыки вы в конце концов получите. С физическим товаром все проще, перед покупкой его можно попробовать, протестировать, понюхать, померить, в конце концов его можно вернуть в течение 14 дней. На многие физические продукты, товары действуют гарантийный сервис, то есть если что-то сломалось, его можно отремонтировать. С услугой все намного сложнее. Попробуйте доказать, что вам поставили не то качество услуг. Это очень сложно, и очень сложно на самом деле вернуть деньги за оказанную услугу. Поскольку качество услуги можно оценить только после того, как нам ее оказали, что же на самом деле мы покупаем, когда вот совершаем покупку, когда покупаем услугу? А мы покупаем просто обещание некого конечного результата. И насколько соответствует это обещание действительности проверить очень сложно. Задача маркетинга здесь сводится к следующему. Вот это вот это обещание его нужно очень красиво упаковать. И обещать, как вы понимаете, можно все что угодно, даже золотые горы. Но здесь не все так просто. Здесь нужно еще вспомнить такую особенность услуги, что качество услуги будет зависеть от производителя. От того, насколько к опытному специалисту мы вот обращаемся, идем, вот от этого будет зависеть, насколько качественной будет услуга. И здесь, чтобы дальше было проще разобраться, я делю услуги, условно это моя классификация, на две такие группы. Первая группа это там, где вся ответственность за качество услуги, она лежит только на производителя. Ну, допустим, для примера, мы выбираем стоматолога, мы понимаем, что от его опыта, от его квалификации зависит качество услуг. И вот мы выбрали, и все, что нужно от нас, мы должны прийти на эту экзекуцию, сесть в кресло, открыть рот и все. От нас больше, в принципе, ничего не зависит. То есть это первый тип услуги. Второй тип услуги – это тогда, когда сам клиент участвует в процессе и усилия нужны с двух сторон. И со стороны производителя производителя услуги и со стороны самого клиента ну допустим врач прописывает курс лечения у него есть определенное предписание и вот от того насколько пациент будет выполнять то что сказал врач то что сказал доктор будет зависеть конечный результат то есть нужны усилия с другой стороны не только от производителя услуги допустим фитнес-тренер вот он расписал программу, все рассказал, но работать придется самому клиенту. То есть, опять же, усилия нужны с двух сторон. Это вот второй тип услуги. То есть, грубо говоря, есть услуги, где ответственность лежит на одной стороне только на производителе, а есть услуги, где ответственность лежит на двух сторонах. И на стороне производителя, и на стороне клиента. Вот в тех услугах, где усилия нужны с двух сторон, там очень большой такой плацдарм для манипуляций. Это очень ярко видно в сегменте, тренингов, мастер-классов, вебинаров, которых сейчас очень много. Поскольку качество тренинга мы не можем оценить заранее, мы покупаем некое обещание, то, естественно, мы можем попадать на эти манипуляции. И здесь в коммуникациях нам обещают э, решить некую нашу проблему. Но как это делают? Моя уникальная методика позволяет освоить английский за два месяца. Выучите уже наконец-то этот английский. Или, допустим, записывайтесь ко мне на интенсив. Пять простых шагов позволят вам освоить новую профессию и начать хорошо зарабатывать уже через месяц. Вот примерно такими месседжами наполнен рынок. То есть я автор, у меня есть некая уникальная методика, либо какая-то волшебная таблетка, которая позволяет... Вам немножко снизить с вас ответственность, и, соответственно, я вам как бы гарантирую, что вы получите результат. То есть, какая здесь идет коммуникация? Вы сможете, у вас получится, со мной у вас точно будет результат. И на самом деле, что здесь формируется? А здесь формируется надежда. Надежда, которую на самом деле и покупают. То есть надежда на то, что жизнь наконец-то изменится, что я наконец-то поправлю свое здоровье, наконец-то выучу английский, я наконец-то похудею, я наконец-то начну зарабатывать. Вот эту надежду и покупают. В процессе вот этого формирования надежды идет такой всплеск положительных эмоций. И поэтому под влиянием этих положительных эмоций совершается эмоциональная покупка. В чем здесь собственно состоит манипуляция? Усилия нужны с двух сторон, чтобы услуга вот была качественной. И когда нам транслируют вот такие коммуникации, что у вас получится, у вас все выйдет, забывают сказать одну простую вещь, что получится, но далеко не у всех потому что мы все разные у нас у каждого есть свои сильные стороны и свои ограничения у нас у каждого свой набор навыков свой опыт свое ресурсное состояние но с этой правдой жизни мы уже столкнемся тогда когда купим услугу начнем процесс обучения и уже тогда будем понимать получится у нас это либо не получится и если вдруг не получилось и начать вот это транслировать производителю услуги допустим тренинговой компании или там компании который занимается продает услуги обучения то здесь ответ будет следующий но ну подождите занятия были по расписанию мы весь материал дали со своей стороны мы все выполнили а то что вы не выучили допустим 3000 слов в месяц ну так это ваши проблемы то есть клиенту и вернут его ответственность то что лежало на его стороне и на самом деле здесь вот заложена как раз такая крутая манипуляция но то, что мы все разные, это нормально. Важно помнить, что, ну я скажу образно, что нельзя научить рыбу лазить по деревьям. То есть она здесь точно успешной не будет. И вот когда мы слышим вот такие манипуляции, что у вас получится, у вас все выйдет, вот когда мы слышим вот такие коммуникации, очень важно помнить, что получится не у всех. И правильно, рационально оценивать свои возможности. Сферы услуг все очень разные, и вот в тех типах услуг, где ответственность лежит, на двух сторонах, то есть усилия нужны с двух сторон, вот там вот очень большой плацдарм для манипуляций. И об этом очень важно помнить. Как это работает, я показала на примерах. Вообще, когда мы имеем дело с услугой, очень важно помнить, что когда мы покупаем услугу, мы покупаем всего лишь обещание конечного результата. И оценить качество услуги мы сможем только после того, когда пройдем весь процесс. Вот если это все время помнить, то здесь э, проще принять правильное, рациональное и более осознанное решение. Помните, что маркетологам ставят задачу продать, поэтому маркетологи будут упаковывать обещания очень красиво, ярко и обещать золотые горы. Задача клиента в данном случае быть осознанным. Вот Если есть понимание, особенно, что уже включились эмоции, значит нужно подождать, успокоиться, выдохнуть и подождать, пока включится рациональное мышление.